всем привет предлагаю вашему вниманию небольшой обзорчик вот такого вот спального мешка который я купил в магазине светофор всего лишь за 630 рублей так вот у него характеристики длина 2 метра 15 сантиметров ширина 70 сантиметров Ну в принципе как стандарт температура его использования от 18 до минус 1 экстрим минус 10 вес 1 на 1 килограмм в принципе он достаточно легкий сейчас посмотрим что внутри Такой вот материал Сейчас разложу и продолжу Вот так вот он выглядит в разложенном состоянии В принципе для летних рыбалок И ночевок в палатке Я думаю самое то, место много не занимает Материал с одной стороны зеленый Внутренняя сторона черная Вот такая вот подушечка Швы прошиты довольно качественно Замок идет один сплошной То есть вот от низа И вот до сюда. Он односторонний, то есть собачка только с одной стороны. Вот так вот выглядит в собранном состоянии. В принципе, вполне нормально. Собирается он, складывается по всей длине напополам и потом просто скручивается. Так что тут ни у кого никакого труда не составит его собрать. Вот так вот сложили и начинаем скручивать. Вот и все вернуть его обратно сложил очень быстро так что в принципе я считаю он стоит своих денег поэтому думаю покупка достойная а на этом у меня все всем спасибо за просмотр до новых встреч всем пока